наречиями, там, где в церкви оторвали, знаете, что... вот. а... а руку. Вот, вот, да есть какой-нибудь пример без отрицательной отраски? Стены замка выглядели новыми, свежими, покрашенными. А где здесь, здесь наличие? Да здесь нет наличия. А, <рекрасно> Я думал ты, ты, ты, ты сам сам Я, Я думал ты, ты Стены замка выглядели хорошо, на наличие. Стены, прав? Прав? Прав? Прав? стены замка были. Кажется, стены замка выглядели. Это не наречь. Стены замка. Стены замка выглядели очень хорошо. Очень очень, очень хорошо, это в принципе два наличия. Я сейчас на скидку не подберу показательный пример. Отрицательный примеры всегда дают ярче картинку. Возможно, там был бы, сказала, да. что не обязательно использовать был бы в русском языке, так можно пропускать. Нет, их нельзя пропускать, просто часто вспомогательные глаголы, вот делаются схожные конструкции. Я не стала приводить примерно каждый за него много места, но вот часто, часто это, это излишнее. Тесла был жив, если убрать грыл, получится еще хуже. Предложение стало лучше, правда? А смысл этого предложения? Когда жил Николай Тесла? Никогда, просто как факт. Был Никол... жив, нам нужно употребить для того, чтобы понять, что он уже умер, или он когда-то вообще жил, да, то есть для чего? в одну строчку, да, в данном случае не ликвиден. Обычно мы имеем некий абзац, в котором уже понятно, в какое время происходит события. Дополнительные были-были в каждом предложении, просто увеличивают каждое следующее предложение, хотя с первого уже понятно. Да, вот это хорошее замечание, потому что. Да, сейчас секунду. Э, вот эти все советы, они относятся ну, к большим литературным формам, там начинает абзац, несколько предложений. И когда в целом предмет обсуждения понятен. Да, пожалуйста, там по открытию вопросов, как управлять воображением читателя, если лишать его ну, возможности, конкретно в том примере, когда мы пишем про граду, в которой люди могут и бояться, насколько оставлять свободу воображения читателя, вообще и манипулировать им таким образом, как его произведения, ну, Мы можем заставить его воспринимать вещи такими мы видим, можем машину заставить бояться детства, когда мы ее еще ни разу в видом, Но мы напишем, что она страшная, ужасная, будет представлять. Наверное же вы хотите э, опи, опис, не просто описать грозу, гроза сама по себе не страшна, а гроза как элемент какой-то там картины, от близки молнии в разбитых стеклах, вот это все. Вы описываете не какое-то конкретное явление, как правило вы описываете, описываете картинку. И вот за счет деталей, да, слово страшное, дело страшное. Ну, просто вот, вопрос, вот, насколько вот должен быть сказан этот поводок к воображению другого человека. То есть нужно лишать или делать текст, скажем, э, сценарием или же картины. Но знаете, как говорят, все, что надо объяснять, то не надо объяснять. То есть если у вас не получается страшная картинка, то добавьте в нее мертвого человека. Что-то, что, что сделает ее страшной априори. Это очень сложный вопрос, так как между фетом и это зависит от стиля. Да, это зависит, да. ну Это зависит от стиля. Как правило, когда описывают грозу, это всегда художественный стиль. Это всегда у вас свобода, свобода манипулирования словами, вы можете насыпать столько прилагательных, сколько вам нужно. Но страшный и ужасный это плохие плохи способы сделать текст страшным и ужасным. Да. Что имел в виду автор, когда писал, что шторы были синими? Ему нравится синий цвет. Просто оставьте автора в покое. Все. Спасибо. А, да. Еще ты говоришь о частях речи. А что очень любит предложение? Как она влияет на читателя и должна савалироваться? Мне кажется, что если предложение будет состоять все, скажем, из пяти, шести или из семи слов, то они будут слушать. Ну, вот хоро хороший пример это с этим предложением, ну, ладно, сейчас, где же оно, где же оно? Вот, это длинное предложение, но если бы у нас... Подлежащие сказуемые стояли в начале, там, на самом деле, в этой книге, ну, Рой Питер Клак, «50 приемов письма», он очень много рассматривает это на примере э, Джона Стэнбейка, писателя. Вот, и у него, несмотря на то, что у него много длинных предложений, они в основном начинаются с подлежащего и сказуемого, и поэтому они читаются легко. А зависит ли длина предложения от стиля писателя? Какое-то соотношение есть? Когда вы пишете художественный текст, вы можете делать предложение таким, таким как вам хочется. Когда вы пишете, не знаю, публицистику, лучше делать предложение покороче. Когда вы пишете инструкцию, вы не можете вставить в предложение больше слов, чем получается по смыслу. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Да? да. Как-то получается, что, как правило, в официальных все равно стремятся использовать какой-то канцелярит. Несмотря на то, что вот он такой тоскливый, все равно он вот, с пользуется. Не всегда, не во все дела, вот. не все, все. Нет, нет, что, да, нет, нет, нет. Есть э, разница между э, непонятными словами и их неудачным употреблением. Как правило, вот, э, в, ну, вот в канцелярских, там часто, если там, законодательство почитать, там просто достаточно сложные формулировки. Их можно сделать короче, их можно сделать понятнее. А э, непонятные слова, поня ну понятия субъективные. То есть для кого-то там учебник по квантовой физике, что-то страшное, новое, как на китайском, кто-то ориентируется в этих терминах. Если вы в этих терминах ориентируетесь, вам уже понятнее. Вот. То есть сложные слова не делают текст сложным, опять же, делают сложным именно их употребление. Да. Я, если честно, не понимаю, как можно перестроить это предложение, не разбивая его на два, так, чтобы подлежащее и были рядом. А я говорила, что в этом случае хорошо бы разбить его на два. Это сделает его понятнее, да. Не, не везде не везде можно делать все одинаково. Такие да. Такие приложения хорошо бьются на два? Вот у нас уже выделено подлежащие сказуемое. Это в первое выдвигаешь подлежащее сказуемое, а во второе объясняешь, почему это так происходит. Закон может означать потерю прибыли. Второе предложение. Это можно извлечь из такого-то, такого-то, такого. Законопроект может означать потерю прибыли, так как исключить подоходный налог на цену. Ну не совсем. Да. Я, я же в лекции говорил о том, что мы говорим, что местные власти предложили такой-то законопроект. Точка. Этот законопроект может означать потерю прибыли. Вот так. Нет. Все? Да, еще Можем что? Просто очень хороший ага. вопрос, классный идеал отвечает. Используй короткие предложения, они понятны. Но иногда можно использовать и были длинные предложения, наполненные деталями, которые донесут до твоего пользователя, читателя больше смысла, а потом снова сделай короткое, чтобы он отдохнул. Это был хороший пример длинного и короткого соглашения. Да. Кажется, что для разговорной речи эти правила немножечко изменяются. Кажется. Я сейчас только его Они придают характер, например. Незабываемый. Ну, Незабываемый это Где вопрос? Да, это правда, так оно и есть. Да, и вот так ли это? Там еще молодой человек хотел что-то спросить, но его заглушили с синими ромбиками на свитере. Я надеюсь, что если превратить первую часть предложения, в данном случае, делать его действием, это... Ключевод пример. Ключево, ну, как строится заголовок о новых деньгах, исключающий возможность налога на оценочную стоимость новых замов, законопроект может означать такие тигры. Это Проект... очень длинный заголовок, заголовки так не пишут. Превратили законопроект в действующее лицо. Ну, это... ну, он же тут и так действующее лицо. Он и так, законопроект он и так означает. Мы просто по-другому. Если... Э, Исключит, мы поменяли время, и исключающий мы превратили... <связан> ну, тут дело дело не в исключающий. Э, тут дело в том, что все равно вот исключающий, в вла законопроект, может означать. То есть опять у нас подлежащее стало рядом со сказуемым, и все уже лучше, понятнее. Вот этот ключевой прием. Подлежащее превращается в <связан> Не-не-не. <связан> <связан> <связан> подлежащее ставим рядом со сказуемым. Рядом. Подлежащее глагол. Ой, господи, подлежащее, вы простите. Подлежащее существительное, сказуемое глагол. Существительное, глагол ставится рядом. Существительное в глагол не превращается. Да, да, да, да, да. да. Все, спасибо. спасибо.